очереди 2007 год первый вариант и начнем сразу же с части а. а простое вещество красный фосфор мы вспоминаем о том что красный фосфор это просто П, это белый у нас p4 образован атомами элемента не металла да, действительно, это верно. То есть тут сразу же правильный вариант ответа. Разберемся все а, по порядку. Значит, образован атомами элемента металла? Нет. Является хорошим проводником электрического тока? Нет. Растворим в воде? Нет, не растворим в воде. То есть вот первый вариант у нас правильный. Дальше, наибольшую малярную массу имеет. Ну, теперь мы смотрим на звезди нитрат, нитрат, нитрат, нитрат и литий-калий, натрий-кальций. И что мы с вами делаем? Мы берем Таблицу Менделеева и смотрим. Литий у нас 7, калий 39, натрий 23, кальций 40. Соответственно, мы с вами понимаем, что у нас еще единственный, кто кальций, у нас двухвалентный. У нас 2 на 3 группы, то есть натрий Н3, литий Н3 и калий Н3. Понятное дело, что наибольшую малярную массу будет иметь кальций нитрат. Далее, наибольшее число атомов содержится в объеме 10 дм кубических, название которого наибольшее число именно атомов. Да? И что мы с вами вспоминаем? Озон у нас О3, азот Н2, кислород О2 и гели просто Гель. И в чем здесь смысл? У всех газов-то количество молекул совпадает. Вот в молекуле атомов разное количество. Правильный вариант ответа здесь будет один, то есть у озона, потому что у него в одной молекуле три атома. Соответственно, и большее количество атомов даст такая молекула. Так, идемте с вами дальше. Гомогенная является реакция, уравнение которой самое главное гомогенная, когда у вас нет раздела фаз. И здесь мы смотрим только лишь исходные вещества между собой. Продукты реакции нас вообще не интересуют. Ну давайте разбираться. Магний О и h хлор. Магний О твердый раствор. Дальше H-хлор у нас, соответственно, жидкий не подходит, твердое газообразно не подходит. Твердое газообразно не подходит. И вот у нас четвертый вариант, где n 2 газ, o 2 газ, а продукт реакции нас в принципе не интересует. А опять укажите ряд, в котором приведены только формулы селитра. Но мы с вами понимаем, что селитры это у нас соли азотной кислоты, но при этом селитры это соли. Щелочных, щелочноземельных металлов и соли аммония. Значит, что мы здесь видим? Медь уже нам не подходит, серебро не подходит, ну не да. Ну, то есть, в общем, этот пункт не подходит. Смотрите, натрий, калия это щелочные металлы, аммония у нас тоже будет, то есть, вот второй вариант. Здесь серебро, железо, алюминий не подходит, здесь тоже все эти варианты не подходят. То есть, только лишь пункт 2. Далее, формулы, только слабый кислот привезены в ряду. Значит, что мы здесь с вами можем сказать? Есть такое, ну не то чтобы лайфхак, но я бы сказала бы для, для кислорода, содержащих кислот или оксокислот. Если разница между количеством атомов кислорода и количеством атомов водорода, скажем так, 2 и больше, то это сильная кислота. Если вы забыли выучить, да, то пользуйтесь хотя бы таким лайфхаком. Если 0 и 1, тогда это слабая кислота, но... Что здесь? У нас есть помимо этого бескислородные кислоты. H-втор слабая, H2S слабая, например, H-хлор, H они будут, например, сильные. Ну, давайте разбираться. hну внутри Здесь разница между кислородом и водородом 2, значит, это сильная кислота. H-втор слабый, уже все не подходит, но Hхлор сильная. Дальше Hвтор э, у нас слабая, да. HNO2. У нас, соответственно, разница. Здесь 1, значит, тоже подходит. И H2S тоже слабая кислота. Да, вот наш правильный вариант ответа. Ищем, что в других вариантах сильно. H2SO4, если она разбавленная, то она сильная. HNO3 сильная. H2SO4, HCl тоже сильная. То есть эти варианты нам не подходят. Правильный вариант ответа 2. Далее, с цинк сульфатом я вот не совсем люблю, когда раньше писали в обратном как будто бы порядке название соли, цинк сульфат или там цинкоксид, не оксид цинка, а цинкоксид, ну ладно. Значит, цинк сульфатом цинк СО4, в водном растворе взаимодействует каждое вещество, формула которых. Ну, во-первых, что мы с вами здесь можем увидеть? В первом случае кислород. Чего будет реагировать, не будет. Водород в четвертом тоже я увидела, что тоже, ну скажем так, не будет реагировать. Что мы еще с вами скажем? Оксид соли тоже реагировать не будет, тем более основный. И остался у нас третий вариант. Давайте проверим. Значит, калий У у нас будет образовываться цинк H2, что выпадает в осадок. То есть действительно такая реакция протекает. Кали2, су 4 Уравняем. Дальше. Цинка Су 4 плюс натрий 2 силициум О3. У нас такая реакция между солями пойдет только в том случае, если у нас какая-то из солей малорастворимая. Понятное дело, что соль натрия будет растворима. А теперь ищу я цинк силицум О3. Это у нас малорастворимое соединение, то есть такая реакция тоже будет протекать. Цин силициума 3 выпадает в осадок, а натрий 2 С4 останется в растворе. И последняя цинка С4 плюс. Калий-2-СО3, соответственно, цинк-СО3 у нас выпадет в осадок, а калий-2-СО4 останется у нас в растворе. То есть, правильный вариант ответа номер три. Далее, А8. Промышленным способом получения этиленгликоля является гидратация. Здесь нам нужно э выбрать, скажем, соединение. Во-первых, этиленгликоль. Этиленгликоля, этиленгликоля – это у нас двухатомный спирт или этандиол. 1,2, то есть вот это вот соединение. Что у нас будет получаться? У нас реакция гидротации. то есть у нас должна добавляться молекула воды. Для того, чтобы мне понять, что же было изначально, я эту молекулу воды заберу. Что у нас будет получаться? H2C, H2C и здесь кислородик. Вот это вещество, не что иное, как этиленоксид, аминоксид. Могут по-разному называть эпоксиэтан и так далее. То есть в любом случае вот это соединение у нас будет изначально. Я его ищу, это у меня номер три. Виниловый спирт, да, если мы захотим написать, он неустойчив, конечно, но тем не менее. Вот у нас виниловый спирт. Ацетилен это С2H2, и это но С2H5OH. То есть нам подходит только лишь Номер три. Далее, укажите электронную конфигурацию внешнего энергетического уровня в основном состоянии, которое соответствует элементу с наиболее ярко выраженными неметаллическими свойствами. Но, ну, допустим, нет, ну, она у вас будет таблица Меделеева, и как можно сориентироваться? Во-первых, вот у вас условная таблица Меделеева. Если вы в периоде передвигаетесь слева направо, значит неметаллические свойства будут усиливаться. Также неметаллические свойства будут усиливаться в группе снизу вверх, то есть вам нужно максимально высоко располагающегося в правом верхнем углу найти элемент. Значит, если мы понимаем, что у нас этот, скажем так, элемент он должен располагаться в группе выше, значит, он должен максимально находиться на высоком периоде. Чем меньше значение вот это вот, у нас тем более высокий период. То есть мы будем выбирать между 2 и 3, конечно же, тот элемент, в котором второй энергетический уровень это последний. Дальше нам нужно выбрать самого правого. Это тот, у которого больше электронов. Больше электронов на внешней электронной оболочке у элемента номер 4. То есть нам на самом деле даже не нужно определять, что это за элемент. Вы можете просто логически порассуждать. Далее, химическая реакция возможна между. Но ну, давайте размышлять. Цинк и магний СУ4. Что мы делаем? Мы ищем ряд активности медала и смотрим, что цинк у нас менее активен, чем магний. Значит, он не может вытеснять магний из состава соли. Дальше, медь и цинк-хлор-2. Опять же, медь менее активна, значит, она не вытесняет цинк из состава соли. Золото и серебро. Опять же, золото менее активно не вытесняет. А вот цинк и никель, если мы посмотрим, то я думаю, что вам вряд ли видно, но я думаю, у вас уже есть таблица растворимости, периодическая система, и, соответственно, там будет ряд напряжения металлов. Что цинк у нас стоит, правильно? Ну, у вас получается, ну давайте так, в электрохимическом ряду левее, соответственно, он более активный и может вытеснить никель из состава соли. То есть цифра номер 4. Далее, одинаковую электронную конфигурацию в основном состоянии имеют атомы аргона. То есть вот у нас аргон. И, ну и сейчас будем разбираться, как решить это задание. Опять же, аргон у нас, он 18 по счету, то есть у него 18 электронов. Далее мы разбираемся следующим образом. Калий. Калий у нас 19, но за счет того, что он калий плюс, у него кто-то электрончик забрал. Значит, у него не 19, оп, а. Как раз-таки 18 электронов. Цинк. Цинк у нас 30 -й. Ну, то есть, условно, вы ищете этот элемент в периодической системе. Если у него заряд плюс, то он катион. Вы отшагиваете назад на то количество клеточек, какой у вас заряд. 2 плюс, 3 плюс и так далее. Значит, то есть мы получается так. Отступаем от цинка две э, клеточки назад. У нас получается никель. То есть у цинка 2 плюс такая же электронная конфигурация, как у никеля. Дальше на 3 плюс мы возвращаемся еще на 1, да, то есть на 3.11. А мы берем 10, то есть такая электронная конфигурация, как и неона. И медь купрум где там у нас потеряла его, вот, 29, 2 плюс, отшагивают две клеточки, получается у меня кобальт. То есть в данном случае правильный вариант ответа это один калий плюс. Так а12. В приведенном перечне элементов натрий, магний, алюминий у нас здесь спрашивается, энергенизация отм увеличивается, возрастает и так далее. Значит, что мы должны с вами вспомнить, что у нас, если посмотрим в периодическую систему, натрий, магний и алюминий располагаются слева направо в периоде. Что еще нужно помнить, что у натрия всего один неспаренный электрон, у магния пара электронов, а у алюминия еще здесь p-оболочка, то есть s и p будет одна пара электронов и один еще свободный электрон. Что такое энергиянизация? Энергионизация это то количество энергии, которое нужно затратить для отрыва электрона от атома. Теперь с вами рассуждаем следующим образом. Вообще, в общем, если так сказать, слева направо, в периоде, энергиянизация будет возрастать, потому что нужно затрачивать больше энергии для отрыва электрона от атома. Тех атомов, которые не хотят отдавать электрон, то есть не металл, они чаще принимают электрон, нежели чем отдают. Но здесь есть одна особенность. У натрия есть свободный электрон, то есть затрачивается какая-то энергия один. А что нужно сделать с магнием? Магнию сначала нужно распарить этот электрон, потом еще оторвать. То есть энергия, но ну, условно, несколько раз возрастает. А у алюминия есть свободный электрон, то есть энергия низация будет таким образом пикообразным идти, то есть сначала она будет повышаться, а потом она будет уменьшаться. И в принципе у нас только такой один вариант это два. Ну будем дальше рассуждать. Теперь что касается радиуса, радиус слева направо в периоде он уменьшается. Что и соответствует нашему номеру два. Далее, А13 в ряду веществ, марганец хлор 2, марганец У2, кали-2, марганец 4 кали-марганец кали 4, кали 4 степень окисления марганца, ну давайте будем, скажем так, рассуждать. Значит, здесь у нас минус 1 у хлора, плюс 2 у марганца, минус 2, плюс 4, вообще, в принципе, можно первое и последнее просчитать, но уже все посчитаем, минус 2, плюс 1, плюс 6, здесь минус 2, плюс 1. И плюс 7, То есть от плюс 2 до плюс 7. Ищем это номер 3. Повышается от плюс 2 до плюс 7. Следующее. А14. Укажите все процессы, в результате которых в качестве основного продукта образуется водород. Ну давайте будем рассуждать, что же у нас в данном случае здесь будет. А. Электролиз раствора алюминий оксида в расплавленном креолите. Значит, здесь на самом деле электролиз пойдет только по факту по алюминий 2О3. но в результате у нас должен быть алюминий. И он у нас будет давать алюминий и кислород. Я уже не буду вдаваться в подробности, но вариант такой: что водорода у нас здесь нет. То есть там, где пункты А, мы сразу зачеркиваем. Далее взаимодействие раскаленного железа с парами воды. Значит,. Фером плюс H2, у нас получается смешанный оксид, феррум 3, У4 и выделяется водород. То есть B пункт нам подходит, а в принципе логично, у нас B и G и подходит, В нужно разобрать, добавление натрия к водному раствору гидроксида натрия. Значит, что значит водный раствор гидроксида натрия? Это у нас, я вот напишу раствор, это само по себе натрию H вещество и вода, а вода у нас будет реагировать с, H, давая, ой, с натрием давая натрию H и водород, то есть G нам тоже подходит. И и В, и Г нам подходит. Первый вариант наш будет правильный. Ну, Г – взаимодействие цинка, с кислоты, цинкло 2 и водород. Далее, А15. Скажите, все верные утверждения кислород в лаборатории можно получить разложением калия перманганата. Значит, калий перманганат, калий марганец О4 разлагается у нас на калий 2, марганец О4, марганец О2 и О2. Действительно так можно получить, то есть первый пункт нам подходит, обратите внимание, сразу же второй вариант мы выбрасываем, там пункта А нет. Дальше, моноклинная сера. Имеет молекулярное строение. Моноклинное или ромбическое, это С8. Действительно, они имеют молекулярное строение или молекулярную кристаллическую решетку Пункт 4 у нас выходит. И смотрите, Г в любом случае будет при взаимодействии с ртутью. Сера проявляет окислительные свойства. Ну, логично, да, потому что сера более электроотрицательна. В. Кислород не реагирует с азотом. И здесь нужно что вспомнить. Сам по себе... Он, конечно же, не реагирует. То есть, у нас здесь нет такого, что, допустим, не реагирует при нагревании или еще что-то сам по себе он действительно не реагирует. Он может реагировать кислород с азотом, там температура 3 3 500 тысяч градусов, либо катализаторы. То есть, вот этот у нас вариант, ну, скажем так, спорный, я бы так сказала, он реагирует по факту, да, но при нагревании. Но тут очень спорный момент. Но все-таки он реагирует. Да, вот видите, то есть от формулировки тут правильно нужно разобрать эту формулировку. Кислород вообще реагирует с азотом? Реагирует на определенных условиях. У нас, спрашивают, скажите верное утверждение. Я бы вот этот вариант выбрала как неверный. То есть он же реагирует в общем. Значит, выбрала бы первый пункт А, Б, Г. То есть он все-таки может реагировать, неважно при каких условиях. Далее, для осуществления превращений по схеме необходимо последовательно использовать вещества или растворы веществ, формулы которых. Ну, давайте будем разбираться. Магний, СО3, и у нас предлагают добавить воду в первом случае, либо какую-либо кислоту, H2SO4, либо кислоту h 2 so 4 либо h 4 Нам подходит кислота, потому что у нас будет образовываться слабая угольная кислота h 2 co 3 которая тут же распадается для h 2 co 2 То есть вот эти два варианта нам не подходят, либо 3 или 4. Далее от СО2 получить СО. То есть у нас должна понизиться степень окисления, мы должны добавить какой-то восстановитель. Восстановителем для понижения степени окисления в оксиде какого-то элемента может являться углерод. СО сам по себе может являться магний, алюминий, водород, но никак не вода. То есть вот наш правильный вариант углерод. Можно даже прописать СО2 плюс С, получается 2СО. И затем, для того, чтобы наоборот повысить степень окисления, мы должны дополнительно окислять. То есть правильный вариант это номер 3. Далее, А17. Имеется два стакана, содержащие по 350 см кубических растворов. Первый раствор был получен путем растворения в воде хлорида. Uh, Хлора водорода объем 60 сантиметров кубический, йод, э, второй йода водорода объем 60 сантиметров кубических, объемы галогена водородов измерены при температуре 25 градусов, и 101,3 килопаскаль, то есть при нормальных условиях. В этом случае, ну и будем рассматривать дальше. Для нейтрализации растворов требуется одинаковое количество калия гидроксида. Uh, значит, за счет того, что у нас речь идет о хлороводородной кислоте, йодоводороди, йодоводородной кислоте. Раз у них одинаковые объемы были добавлены, соответственно, у них в общем одинаковое химическое количество газов было добавлено. А здесь у нас спрашивается про одинаковое количество. Калий гидроксидов. За счет того, что и H-хлор с калий реагирует один к одному, образуя калий-хлор и воду, и H-йод реагирует один к одному, образуя калий-йод и воду, то у нас химические количества калий-OH, необходимые для нейтрализации вот этих растворов, будут одинаковы. То есть, вот первый вариант сразу же верный. Массовая доля растворенного вещества в первом растворе больше, чем во втором нет. Ну и тут разные концентрации в разном соотношении. то больше, где-то меньше. Нет, они будут одинаковы. Далее, А18. Одновременно в водном растворе в значительных количествах способны находиться ионы. Я сразу же скажу, что не способны находиться. Если у вас некоторые ионы вместе могут реагировать условно между собой, образовывая слабые электролиты, либо вообще не электролиты то есть газы, осадки, электролиты, не электролиты значит, они не способны находиться в значительных количествах в одном растворе, потому что они будут перерождаться условно взаимодействовать и образовывать новые вещества. Что мы с вами делаем? Сейчас будем все сравнивать. Например, значит у нас с вами натрий и аж, ну гидрид, ну нет, ничего не будет. А натрий и но 3 тоже растворимая соль, все прекрасно. Натрий С тоже растворимая соль. дальше. H и С у нас будет образовывать слабую соль, ой, слабую кислоту. h 2 s либо HС То есть в любом случае у нас здесь слабый электролит есть, значит этот вариант там не подходит. Дальше, что еще вижу? H2 тоже слабые, у нас э, кислота не подходит. Дальше, H хлор. Сильное H, 3 сильное H, барий, ну как бы ничего там не будет, барий хлор, смотрим, барий хлор, растворимо, барий NO3, растворимо, значит вот этот вариант нам подходит, ничего тут не образуется, а, что же нам не подходит в четвертом варианте, купром NO3, у нас, по-моему, растворимый, да. Дальше Купром-ОН малорастворимый, соответственно, вот купром аж дважды или купром аж плюс, это у нас непосредственно слабый электролит, то есть тоже не подходит. Далее идем к раствору. Калия гидроксида добавили бромоводородную кислоту. Значит, мы сразу запишем калий аж и H-бром. Получился калий-бром и h 2 o В образовавшемся растворе концентрация ионов калия равна 0,5, я вот так запишу, 0,5 моль на литр. А pH раствора равен 2. Укажите малярную концентрацию ионов минус в образовавшемся растворе. Первое, что мы с вами делаем. Во-первых, мы определяем следующее, что у нас pH кислотной среде. да, Значит, мы понимаем то, что у нас кислота взята в избытке, щелочь полностью прореагировала, аж бром остается в избытке. Что такое pH? pH – это минус десятичный логарифм от концентрации протона водорода. Чтобы вам найти концентрацию протона водорода, вам нужно 10 возвести в степень минус pH. То есть у нас получается 10 минус вторая степень. За счет того, что у нас здесь диссоциирует H, бром, как сильная кислота на H+, и бром-, -минус, за счет того, что 10-2 концентрация H+, и концентрация, скажем так, бром- -минус, тоже должна быть такой же, 10-2, да, потому что соотношение 1 к 1. Мы с вами понимаем, сколько у нас в избытке остается бромид ионов. То есть мы нашли плюс, я напишу так, H-бром-избытка. Но помимо этого, у нас диссоциирует калий-бром. Калий-бром у нас диссоциирует на калий-плюс, бром-минус. А калий у нас 0,5. Значит, здесь тоже 0,5. Сумма, чему у нас будет равна? 0,5 плюс 0,01. Это 0,51. Ищем такой ответ, это 4. Далее. А20. Укажите название веществ, в которых имеется одна или несколько ковалентных неполярных связей. Значит, ковалентные неполярные связи, то есть, например, cc где у вас одинаковые атомы, точнее, одинаковые химические элементы будут между собой образовываться. Атомы одного химического элемента будут образовываться. Вот так правильно, правильно? Будет правильно. 2,3-диметилбутен-2. Значит, бутен – это у нас, соответственно, Четыре. Диметил. Значит, у второго и у третьего. И при этом у второго еще будет кратная связь. но ну, мы здесь видим как раз-таки одна или несколько ковалентных неполярных связей. Так вот они, ковалентные неполярные связи. То есть, подходит А. Далее. Бариопероксид. Что такое бариопероксид? Это вот такое строение, когда у нас образуется вот этот пероксидный мостик, скажем так, и при этом у нас образуется ковалентная вот эта неполярная связь, то есть в B тоже подходит вариант, Счет этого бария здесь заряд плюс 2, потому что вот вмещение происходит электронной плотности, а у каждого кислорода по минус одному. Натрий сульфиды, то есть натрий 2С. Здесь у нас никакой ковалентной неполярной связи, не будет только ионный тип связи. Хлороформ. Значит, это у нас формула CH хлор 3, то есть 3 метан. ну как мы нарисуем, вот таким вот образом. И здесь у нас все связи, соответственно, разные, а, да, то есть между разными химическими элементами, то есть этот вариант не подходит, у нас только А и Б, это вариант номер 4. Далее, А21, а, укажите название веществ, между молекулами которых в конденсированном состоянии образуются водородные связи. Фосфин, ph во-первых, у нас водородные связи образуются между водородом и, соответственно, сильно электроотрицательным элементом. Азот, кислород, втор, реже хлор и сера. Дальше, силан, силициум, H4, тоже не фтор, водород, h вот это вот, да, Вот, кстати, у спиртов тоже образуются водородные связи, то есть нам подходит вариант В и Г, это пункт номер два. Далее мы с вами идем. А22. Укажите схему превращений, на первой стадии которых органическое вещество окисляется, а на второй восстанавливается. Но давайте разбираться. Значит, С. C... С2, H5, хлор, калио, -OH, водный раствор, у нас будет переходить это все в спирт, С2, H5, OH, и потом у нас э, серная кислота при нуле, если ниже 5 градусов, то у нас будет образовываться, ну, то есть будет происходить реакция терификации, будет образовываться гидросульфат нашего, скажем так, спирта, то есть будет образовываться С2, H5, OH, SO3. Ну, сейчас будем разбираться, где у нас окисляется, где восстанавливается. Ну, здесь у нас окисления никакого не происходит, да? Вообще, в принципе, можно сделать следующим образом. Где у нас происходит окисление? Вот, Купром-О, это реакция окисления. натрий 3 н 4 это восстановление. Даже не знаю, зачем я писала. Это не все эти реакции, но тем не менее. То есть, окисление у нас происходит с образованием альпекина, С2H5OH. Подействуем купромо нагревание, будет ch 3 СОА, а потом в восстановлении натрий-бор H4 вот назад образовывается наш спирт ch 3 я уже так запишу, ch 2 oh То есть правильный вариант ответа это 2. Далее, для химической реакции А газ равно Б газ, энергия активации прямой реакции равна 60 килоджоуль на моль, в обратной реакции 100 кг на моль. Укажите правильное утверждение. То есть у нас что такое энергия активации? Это та энергия или тот барьер, который необходимо э, перескочить, скажем так, промежуточному веществу в реакции для того, чтобы образовались продукты реакции. Или иногда говорят, это та минимальная энергия, которая должна обладать каждая молекула для, э, можно сказать так, способности вступать в химическую реакцию. Значит, что у нас здесь есть? При малярных концентрациях веществ 1 моль на дециметр кубический и невысокой температуре прямая реакция протекает медленнее, чем обратная. Наоборот, будет происходить так, что э, прямая реакция она проще протекает, не нужно меньше энергии, чтобы эта реакция произошла. То есть этот вариант нам не подходит. Далее, с увеличением температуры скорость прямой реакции увеличивается в большее число раз, чем скорость обратной реакции. Нет. Все опять же наоборот будет происходить. Увеличение температуры приводит к увеличению скорости прямой обратной реакции в одинаковое число раз. Нет, в разное количество раз, потому что разная энергия активации. Прямая реакция протекает с выделением теплоты. Да, действительно, потому что... Энергия активации прямой реакции у нас меньше, нежели чем обратной, поэтому прямая реакция у нас экзотермическая. Правильный вариант ответа 4. Ну на самом деле вот таких вопросов я уже давно давно не встречала, то есть ну в старых только вариантах. Далее А 24. Кальций Ортофосфат твердый, кальций-дигидрофосфат твердый, и будем разбираться. Значит, кальций ортофосфат это кальций 3 по 4 дважды, вообще фосфорную кислоту H3PO4, правильно назвать ортофосфорной, потому что есть еще HPO3 это метафосфорная кислота. Значит, кальций ортофосфат и кальций дигидрофосфат. Кальций -дигидрофосфат – это тот э, та соль, где еще остается 2. Непосредственно протона водорода в кислоте. Являются солями разных кислот? Нет, это все соли э, ортофосфорной кислоты. Далее, взаимодействуют с натрий-ОН. OH. И вот здесь э, некоторые могут сделать ошибку. Почему? Э, потому что, казалось бы, вроде бы не должны реагировать. Но если мы с вами посмотрим таблицу растворимости, кальций-3ПУ4 дважды он малорастворим. Щёлочи не реагирует даже, даже щелочь, я бы так сказала, не реагирует с малорастворимыми соединениями, малорастворимыми солями. Поэтому эта реакция уже не подходит. Или это утверждение. Реагирует с H2SO4 концентрированный. И здесь нужно вспоминать, как же реагируют разные соли и кислоты между собой. Если кислота в составе соли более слабая, значит, ее может вытеснить более сильная кислота. И здесь действительно так и происходит. H2SO4, еще одну, шу вторую, скажем так, h 3 по 4 может вытеснить. Имеет одинаковый качественный состав. Значит, качественный состав у них тоже разный, потому что в одном случае есть водород, в другом его нету. То есть правильный вариант ответа это 3. Далее А25. При электролизе электродоинертные водного раствора, содержащего натрий и хлорид химическим количеством 0,1 на катоде и аноде в сумме выделилось 1,568 дцметров кубических газов. Укажите массу, образовавшуюся в результате щелочи. Значит, сейчас уже нету электролиза растворов. То есть, если где-то будет, то вам реакцию напишут: здесь будет получаться натрию H, хлор 2. И H2. Ну и мы теперь давайте это все уравняем. двоечки сюда, и, по идее, двоечка вот сюда. вроде все уравняли. Так, значит, у нас сказано, что если у нас 0,1 на 3 хлор, и у нас в сумме выделилось вот это количество газов, 1,568 дециметров кубических, укажите массу, образовавшуюся в растворе щелочи. Но давайте рассуждать. Значит, найдем химическое количество смеси этих газов. Значит, 1,568 я делю на 22,4. У меня получается 0,07 моль. Теперь у нас получается так, что в сумме это все 0,07. На каждого из этих газов будет приходиться 0. 0,35. Сюда и сюда, потому что они в соотношении один к одному. Больше в два раза химическое количество натрию H, то есть 0,07. Мы с вами что понимаем, что куда-то еще делать или не полностью прореагировало, или у нас выход неполный. То есть считаем мы только по продуктам реакции. И тогда масса натрию H у нас будет равна 0,07 умножить на малярную массу 40. И у нас получается 2,8. Ищем вот эти 2,8 щелочи. Вот наш 2,8 первый вариант ответа. Далее А26. При электролизе алюминий 2У3 выделялся кислород. Значит, давайте вот здесь буду писать алюминий 2 3 электролиз алюминий плюс О2. И давайте это все уравняем. Значит, у нас говорится 108 метров кубических, обратите внимание. Из полученного в этом растворе металла изготовили сплав. Дюра, ну, обычно читают не тур алюминий а дюра-алюминий с массовой долей алюминия 90%. Масса сплава в килограмме равна выход 100%. Ну, давайте сразу же считать химическое количество. Я оставляю, смотрите, метры кубические и килограмм, они взаимо, скажем так, вместе работают. То есть я могу не переводить, у меня будет что? и восемь делю на и 22,4. Да, то есть у меня получается 4 и 5. Дальше нахожу химическое количество алюминия. Химическое количество алюминия у меня равно 4 и 5 умножить на 3. все это разделить на... Ой, умножить на 4 разделить на 3. Умножаю на 4, делю на 3. Получается у меня 6. Масса тогда алюминия 6 умножить на 27... Это у нас 162 килограмма. Но за счет того, что только 90% это алюминий, можете составить такую пропорцию. 162 – это 90%, тогда х грамм – это 100%. Х отсюда 162 я делю на 0,9, у меня получается 180 килограмм. Ищем такое, это первый вариант ответа, тоже первый, Ну бывает и такое. Так, А27. Данные схемы химических реакций, ля -ля, укажите разность малярных масс веществ, Y и Z. Ну, давайте рассуждать. У нас сильная кислота должна с чем-то вступить в реакцию, у нас должно получиться Y вещество, и вода. Во-первых, сразу же, что у нас, скажем так, заградывается, это будет точно, не будет это металлом, да, то есть так не будет получаться. И что мы дальше видим? У нас тоже X такое же вещество, если добавим кислород, получается Y. То есть здесь стопудов будет какой-то оксид. Если у нас, скажем так, Какое-то исходное вещество, по факту, это должен быть не металл, а здесь должен быть оксид. Так как нет других каких-то элементов, а только, ну или скажем так, только два продукта реакции, то мы понимаем, что это у нас сера и оксид серы, то есть S, и СО2. Если сера с H2SO4 концентрирована, получится СО2 и вода. И сера плюс кислород тоже получается СО2. Значит, разница у нас 2 атома кислорода, то есть это 32. 16 умножить на 2, а это 32. Дальше. 28. При взаимодействии металла с азотной кислотой, химическим количеством 0,8. То есть я так запишу. Металл плюс h 2 3, 0,8 моль, образовался э, нитрат металла, металл NO3 дважды, химическим количеством 0,3. Укажите формулу образовавшегося продукта восстановления азота и количество моль электронов, принятых атомами элемента окислителя. Но давайте рассуждать следующим образом, что у нас получается следующее. Соотношение 8 к 3, то есть у нас здесь будет чего-то n. Либо N2, либо NO, либо NO2 мы это оставим. И, соответственно, вода. То есть перед металлом у меня должна стоять тройка. То есть я восстанавливаю количество. Дальше 3 на 2 это у меня 6, а азота должно быть... 2. То есть либо здесь n2, либо 2nO, либо 2n2. Теперь разбираемся с водородами. Значит, у меня здесь должно быть следующее: 8 водородов значит, четверка должна стоять перед водой 100%. Теперь считаем количество атомов кислорода. 8 на 3 это у меня 24. Минус 9 на 2 это 18. Да? Минус 4, которые предложены в воде, что у нас остается, что остается 2. Надо, это, значит, этот вариант у меня будет NO, две молекулы NO. Значит, вот с этим мы разобрались с вами. То есть, у нас 100% будет NO, а ну все, можно ничего не считать, ну 0,6, все отлично. Дальше, А29. При взаимодействии раствора меди-2-сульфата, боже, у меня эти названия упьют, наверное, КОПРОМСО4, с раствором вещества А в качестве одного из продуктов образуется простое вещество В, мы напишем про это, что это простое вещество. Укажите формулу вещества А, если известно, что в его состав входит элемент, которым образовано простое вещество В. Ну, будем разбираться. Значит, что у нас здесь может быть? Значит, что мы здесь можем рассуждать? Что может образовывать простое э, вещество? Смотрите, цинк у нас более активный, э, скажем так более да, активный металл, он может вытеснить медь из состава соли, при этом образовать э, цинк СО4 да, и медь. То есть, Но при этом у нас говорится, что вещество А э, у нас, скажем так, в него входит состав элемент тот, который должен образовать простое вещество. То есть цинк нам здесь не подойдет. NH3 с купром СО4, да, ничего и не произойдет. Калий-ОН, но обменная реакция, купром может дважды выпадет осадок и калий-2СО4. А вот что касается калий-Йод, здесь может происходить окислительно-восстановительная реакция. В результате этого у нас будет получаться Йод-2. Да, то есть калий-Йод, Йод-2, соответственно, правильный вариант ответа, это один теоретический. Да? То есть мы же не можем предполагать все что у нас будет там происходить отлично далее число сигма связи молекулы c3h8 давайте зарисуем молекулу мы понимаем что это у нас алкан здесь связи все насыщенные все они будут сигма считаем 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 правильный вариант ответа это 10 и 3 Следующее это 31. Назовите по систематической номенклатуре, соединение, формула которого. Ну, давайте а, выделять самую длинную цепь. Вот она у нас. Нумерация с того края, где ближе у H группа 1, 2. Я здесь обозначу три-четыре. Значит, у второго атома у нас метильная группа. 2 метил. Затем всего у нас 4 атома углерода это бутан. Но за счет того, что есть группа Ол, я добавляю Ол 2. Ну, ищем. 2. Метил-бутанол 2. Это ответ у нас 4. Далее 32. Из метана при определенных условиях можно получить хлорэтан, последовательным действием веществ, формула которых. То есть нам, по идее, из, метал, что, из, из метана, чтобы получить хлорэтан, то есть нам нужно немножко нарастить цепь, нам провести нужно реакцию ЮРЦ, то есть добавить какой-то галоген, потом натрий, да, и потом добавить хлор. То есть, по идее, это у нас вот реакция 2. Но я сейчас все покажу. Значит, CH4 плюс в данном случае брон 2 на свету у нас получается CH3 Бром ну, плюс H-бром побочный продукт. Далее, CH3-бром у нас будет э, реагировать с натрием в избытке. При этом образуется CH3-CH3 и плюс две молекулы натрия-бром. А затем у нас CH3-CH3 реагирует с хлором на свету, реакция замещения. CH3, CH2, хлор, плюс h хлор. Хлор это, то есть правильный вариант ответа, это 2. Далее, А33, процесс дегидратации и Дальше мы правильный вариант выбираем. Относится к реакциям присоединения. Нет, д гидратация все, что с приставкой D это отщепление, гидратация это воды. Используется для получения алкенов и спиртов. О, вот это да. Если мы будем отщеплять воду от спиртов, у нас получится алкен. Идет с разрывом связи между атомом углерода, водорода нет, атомом атомами углерода нет, и относится к реакциям изомеризации, нет. Так, далее А34 основной органический продукт С, схема превращения и 1 моль значит вот у нас будет этилопензол цитох5 и дальше у нас говорится о том что мы добавляем сюда 1 моль хлора да а при этом у нас ферму хлор 3 это реакция замещения по бензольному кольцу у нас мог Замещаться в орто в пароположениях. Ну, давайте в одном варианте каком-то запишем. да То есть пусть у нас, например, будет в пароположениях. Здесь хлор и минус аж хлор здесь происходит. Это вещество А. Дальше. Вот на самом деле меня немножко смутило, я бы так сказала бы, это, это реакция, но ну, пусть у меня будет вот так, например. Да? И мы сюда добавляем натрий H, OH, а при этом у нас минус натрий-хлор и минус вода. То есть по идее у меня должно что быть? У меня здесь тройные связи. Здесь еще что ли должна замыкаться? Ну, скажем так, связь, потому что здесь у соседних атомов ощепились натрий, хлор, и потом молекула воды. Ну, по идее, так. И затем мы добавляем туда воду. Что будет происходить? По факту, эта связь разрывается и. Тут у нас назад, типа, бензольное кольцо и у OH группа И получается у нас таким образом фенолы. Самое главное не затупить, я бы так сказала бы, на первом самом этапе, что у нас не по, я бы так сказала бы, боковой цепи идет реакция. Реакция идет именно по бензольному кольцу, потому что феррумхлорты. Если было бы на свету, значит, тогда пошла бы реакция по боковой цепи. Далее, А35. Раствор фенола в бензоле не реагирует С. И здесь давайте будем... Рассуждать фенол, фенол у нас вот какой, и сюда оа OH группа в бензоле, то есть где-то еще есть бензол. И с чем не может реагировать и здесь единственное это h-хлор потому что водный раствор не будет реагировать к чему смотрите h-хлор вот у нас образуется водичка да и сюда будет хлор присоединяться а водичка в бензоле не, не должна образовываться поэтому правильный вариант ответа 4 а 36 укажите в каких процессах в качестве основного продукта образуется вещество относящиеся к, к классу карбоновые кислоты значит ну давайте по порядочку. что здесь будет а, происходить. Если у нас достаточно сильное окисление, то у нас здесь будут образовываться две карбоксильные группы. То есть здесь СОА и здесь СОА. Далее, Б. Если у нас окисление альбегидов, да, присутствие а, серной кислоты у нас тоже будет вот здесь вот образовываться. А, карбоксильная группа здесь у нас образуются альдегиды не подходит пункт в то есть вот здесь в я вижу не подходит и у нас щелочной гидролиз по факту это у нас ничто иное что у нас такое похоже это у нас сложная эфирная связь мы здесь с вами видим и у нас разрываться каким образом вот так вот будет да? то есть у нас тоже здесь будет образовываться наша карбоновая кислота то есть а Б и Г – это второй вариант ответа. Далее, А-37, боже, я уже, мне кажется, устала от такого большого количества заданий. Ну, очень много, 43 – это слишком много. При гидрозе 3 стеарина раствором щелочи избыток образуется. Значит, у нас, когда 3 у нас образуются соли, то есть стеараты щелочи и, соответственно, глицерин. То есть соли одной кислоты трехатомный спирт глицерин. Вот он. Ответ номер 4. Следующее, А38. Укажите массу в килограммах мальтозы, которая потребуется для, пол... для получения этанола. Масса 230 грамм. Выход продукта реакции 100%. последняя стадии спиртовое упражнение глюкозы. Ну, во-первых, мальтоз у нас дисахарид. С12, H22, о 11 У нас по факту происходит сначала гидролиз. образуются две молекулы. С6, H12, о 6 Потом эти молекулы. Спирта, ой, не спирта, а глюкозы, спиртовому брожению, образуется С2H5OH и СО2. Нужно лишь только все это уравнять. Значит, нам нужно найти массу мальтозы, если это был у нас с массой 230 а, кг. Ну, давайте найдем химическое количество, где-то калькулятор уже потеряла. Так, значит, а, спирт у нас 46, по-моему, но лучше перья проверить до да, 46 То есть 230 я делю на 46 у меня получается 5 а за счет того что здесь соотношение 1 к 2 2 раза меньше это получается 2 с половиной 2 с половиной здесь значит здесь еще в два раза меньше я уже не поделю 125 125 я домножаю на малярную массу это 12 умножить на 12 плюс 22 плюс 16 умножить на 11 это 342. Умножаем на 1,25. Получается у нас 427,5. То есть вот у нас примерный вариант ответа. 428. Вариант 1. Далее 39. Укажите число всех веществ из перечисленных. Этанол, пропанол, бутанол, фенол, метилбутанол, бутен-3-ол-2. Два метил пропанол-день, бензиловый спирт, принадлежащий к тому же гомологическому ряду, что алиловый спирт. Значит, алиловый спирт это у нас непредельный спирт. Вот он у нас какой алиловый спирт. И здесь у нас должна быть и О-группа. OH и, соответственно, кратная связь. Этаноция 2H5OH, это намолок, скажем так, ну чего, метанола, да, то есть все связи 1H, OH группа. Пропанол, аналогично, бутанол, аналогично, фенол, это у нас не относится сюда, 2-метилбутанол, один не подходит, бутен 2 ол бутен-3-ол-2, вот это подходит, потому что есть иен и есть ол, 2-метилпропанол-1 не подходит, и бензиловый спирт у нас тоже не подходит, бензиловый C6H5CH2OH тоже не подходит, то есть у нас правильно вообще один вариант, тогда номер 4, ну что же сделать, так бывает, так. А40. Сложные эфирные связи имеются в структуре. Значит, сложные эфирные связи у нас среди целлюлозы нет. Аспирина, да. Лавсана, да. Капрона, нет. Соответственно, у нас здесь Б и В это второй вариант ответа. Но здесь нужно просто вспоминать все эти формулы и искать сложные эфирные связи. Далее у нас с вами, кстати, сложные эфирные связи, то есть О, О и вот дальше связь. Следующая 41, я специально здесь ставила таблицу, сейчас она просто в ознакомительном, скажем так, плане э, в школьном курсе химии есть, просто будем с вами сравнивать. Значит, укажите название аминокислот, остатки которых входят в состав полипептида. Здесь мы должны с вами искать вот такие группы, Х. вот таким вот образом мы с вами делим. На отдельные аминокислоты будем сейчас рассматривать. Значит, глутаминовая кислота. Я ищу где-то здесь глутаминовую кислоту. Вот она у нас. Это глутаминовая кислота. И еще что-то похожее, если у нас здесь. Значит, мы с вами видим, что ничего похожего у нас здесь такого нет. Соответственно, глутаминовой кислоты здесь нет. Дальше цистин. Еще молекулы цистиина вот у нас. И вот я нахожу молекулы цистиина. Правильно? Значит, цистин у нас есть. Дальше аланин. Вот он у нас в начале. Ищу молекулу аланина. Значит, здесь у нас не аланин и здесь у нас не аланин. То есть аланина нет и глицин. Глицин где-то тут в начале должен быть. Вот он у нас. И вот здесь глицин. То есть у нас есть Б и Г. Это третий вариант ответа. Далее. А42. Укажите реагент, которым следует использовать для количественного определения числа гидроксильных групп в веществе строения которого. Значит, нам здесь нужно, я бы так сказала бы, не просто определить, что здесь есть гидроксогруппы, а какое их количество. Свежеприготовленный осадок гуру может важно нам просто подтвердить то, что здесь есть непосредственно несколько гидроксогрупп. Вот что касается калия, потому что реакция пойдет по каждой гидроксогруппе. Мы можем взять избыток калия, да, по, условно понять, в каком соотношении будет находиться наш вот этот Условно спирт многоатомный с калием и по соотношению поймем сколько гидроксогрупп бромная вода нет и раствор нет просто они обеспечивать будут ну соответственно этот раствор э, калия и бромной воды далее последний последний наконец то у нас 43 й укажите число всех правильных утверждений углекислый газ используется в пищевой промышленности да то есть используют для приготовления газировки далее э, медицина для поддержания дыхания. Нет, наоборот, кислород у нас используется в химическом синтезе. Но в химическом синтезе используется СО, а не СО2. Дальше, качество хладогена. В качестве хладогенов СО2 тоже используется сухой лед. Я думаю, слышали об этом твердый СО2. То есть АГ нам подходит дальше в качестве растворителя веществ немолекулярного строения. Но у нас что здесь получается? Значит, качестве растворителя веществ немолекулярного строения, но СО2 это у нас газ, что имеется в виду в растворителе, да, то есть. Если у нас какой-то газ растворить, то почему бы и нет? То есть я вот тут сказала бы да, Еще один тут пропустила, вижу. Э, качество средства для тушения пожаров, да, действительно так, углекислотные, можно сказать так, растворители, ой, не растворители, огнетушители, они используются для тушения пожаров. То есть у нас четыре варианта ответа, это номер три. Ну, Но с такой большущей частью А мы с вами закончили, дальше следующее видео, которое вы уже посмотрите, это часть Б. Всем пока!